В аптеке продается кружка эсмархан, называется. К ней прилагается вот такая резиновая штука, трубочка, два наконечника и ограничитель. Веревочку это я сама придумала. Сейчас предварительно, когда вы купили ее, нужно сначала ее хорошенько промыть. Наконечники... Прокипятить в воде кипяченой. Чем на коричке отличаются друг от друга? Один идет плотный, а другой гнется. Мы возьмем, который гнется. Как собрать? У шланга идет вот такая штучка и вот такая. То есть мы берем и вставляем вот эту штучку вот получается вот так сюда одеваем ограничитель нажав предварительно и она хорошо пройдет тем самым мы можем когда нужно водичку остановить сейчас я покажу вот так вот Нажать и закрыть. Оно закрыто, вода не будет поступать. Открыть, вода открыта. Когда будете наливать сюда воду, проверьте, чтобы кранчик ограничитель вот этот был закрыт. Ну и, соответственно, сюда нужно насадку. Все, получилась вот такая груша для удобства можно вставить вот сюда веревочку и привязывать куда-нибудь чтобы подвесить в какое-то состояние потому что она должна быть подвешена соответственно вот это должно идти вниз для того чтобы навести раствор для клизмы, очистительной клизмы нужна одна чайная ложка соды, ее нужно кипятком погасить. Вот она прошипела. и две чайные ложки соли. Потом нужно в графин прокипяченной два литра воды. Добавляем вот этот раствор. Соответственно, подрешиваем. И сюда заливаем вот это 2 Как ставить правильно клизму? кружку из мерха нужно подвесить выше, чем вы находитесь. Вам нужно лечь, например, на бок и открыть кранчик. Когда вы открываете, у вас выходит. Когда закроете, соответственно, вы можете приостановить. Если, допустим, у вас есть какие-то спазмы в животе, то можно просто помассировать, можно попереворачиваться. Какая еще одна поза есть? Есть вот такая поза еще. То есть, опять же, кружку нужно выше намного вешать и, соответственно, стать в позу. Так уходит быстрее, но каждый для себя выберите нужную удобную позу и каждый раз вы можете менять, чтобы вам было комфортно. По поводу то, что можно испортить микрофору внутри кишечника, это есть тут доля правды, только в том, что если вы будете простую воду делать без соды и соли, как я вам показала. То тогда да вы э, нарушите микрофору вашего кишечника потому что вы вымойте всю микрофору когда вы делаете правильный раствор очистительный э, это э, чайная ложка соды гашеной в кипятке и 2 чайные ложки соли тогда у вас получается нужная микрофора и она вымывает только э, каловые массы, которые ненужные годами там хранятся, и соответственно, когда вы во время чисток делаете, у вас вычищаются все токсины, яды и так далее. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте под видео, я вам отвечу. Подписывайтесь на канал и будьте здоровы.